в кассовые документы. Выдаем по подотчетному лицу денежную сумму в размере 1000 рублей. Выдача. Здесь вид операции выбираем необходимый. Показать все. Выдача подотчетному лицу. Дата операции – 2 февраля. Получатель. Здесь мы выбираем сотрудника нашей компании. Показать все. Это будет Сухарева Ольга-менеджер. Сумма – 1000 рублей. Давайте посмотрим реквизиты для печатной формы. Основание. Подотчет пишем. Провести, печатаем расходный ордер, подаем деньги и Сухарева Ольга нам подписывает этот расходный ордер. Провести, закрыть. Теперь непосредственно приступаем к введению авансового отчета. На следующий день Сухарева Ольга пришла в бухгалтерию и принесла нам кассовые чеки. Оформляем авансовый отчет. Опять главное меню банк-касса. Авансовые отчеты создать 3 февраля. Подотчетное лицо Сухарева. У ну, склад здесь можно выбрать основной. Значит, первое. Тут авансовый отчет, структура у него такова, что он состоит из закладочек. Авансы, товары, возвратная тара, оплата и прочее. Первая закладочка ⁇ Авансы. Если мы выдавали аванс, то, мы, то нам его необходимо сюда добавить. Нажимаем по кнопочке ⁇ Добавить ⁇ Нажимаем по кнопочке ⁇ Выбрать ⁇ И здесь выбираем ⁇ Выдача наличных выдачу ⁇ наличных выбираем. Вот мы видим наш расходный ордер на 1000 рублей. Выбираем его. На этой закладочке все. Дальше товары. Если бы нам бы она принесла товарные накладные, мы могли бы по ним оприходовать товар. Но так как она нам принесла просто кассовые чеки, мы поэтому идем на закладочку «Прочие» и по кнопочке «Добавить» вносим «Кассовые чеки». «Добавить». Здесь можно написать «Чек» или «Товарный чек», предположим. Дата. Это входящий. А, номер чека 42,63. Дата чека. 2 февраля. Номенклатура. Здесь можно создать какую-то номенклатуру. Предположим, у нее был два чека: один похож с товаром, другой пока с товаром. Показать все. Попадаем в справочник номенклатура. Заходим в группу «Материалы» и по кнопочке «Создать». Давайте создадим такое обобщенное, обобщенное название «Канцтовары». Входит в группу «Материалы».